Всем привет, ребята! Спасибо, что заглянули. Я не подготовила для вас новую коллекцию, но все равно я надеюсь, что вам понравится. Я решила сегодня брать пакетики не отсюда, а вот отсюда. И возьмем, мы, думаю, давайте льва, царя зверей или давайте лучше слона. Хочу слона, слон очень классный. Это убираем. Коллекция в очках. Давайте возьмем сегодня в таких зеленых оттенках. Берем вот этот зеленый. Здесь зеленый можно взять светлый и темный. Я хочу светлый. Здесь у нас только один более-менее зеленый. Это вот этот. И здесь у нас нету. Но здесь я вот вижу, что чуть-чуть есть зеленая Или хотя бы похоже на зеленый. Поэтому давайте возьмем его. Откроем наш каталожек. Откроем наш... Нашу новую коллекцию из прошлого видео. Картинка под номером два. Аккуратненько. Отлично. И то, что у нас есть слон. Он ест морковку. Я сама в это не поверила, но забила в интернете. И мне показали, что он ест морковку. Отлично. Вот так у нас получилось. Коллекция смешарики. Наш пакетик. Кажется, я знаю, кто нам попался. И кто не хочет выходить из пакетика. Это у нас милый крош. Если честно, из всех персонажей из Смешариков я знаю только двух. Это крош и нюша. Ну, еще знаю Савунью. Ну и теперь Пина. Потому что я посмотрела в интернете. Картинка, кстати, под номером 5. Вот сюда. И у нас собирается такая небольшая компания из трех человек. Я надеюсь, что я буду дальше узнавать их этих персонажей и не буду забывать их имена. Я их буду всегда знать. Картинка под номером 10. нам попалась вот такая вот лама. Если вы спросите почему у нее зеленые руки, я не знаю, мне просто захотелось. И я подумала, пусть она будет в перчатках зеленых. Если она вся розовая и белая, чтобы хотя бы как-то было красиво и заметно, чтобы одноцветно ничего не было, я решила сделать ей зеленые Перчаточки, брелки. Нам попалось вот такой вот пироженка под номером семь. Давайте приклеим, аккуратненько. Отличненько. Совсем скоро мы закончим эту коллекцию. Рисунки с Пинтерест. Не очень хорошо открылся. Подрезаем. Давайте аккуратненько подцепить. Картинка под номером 8. Вот сюда. Это, по-моему, если я правильно помню, Губка Боб. И я не помню, как его зовут. Потому что я совсем не смотрела этот мультик. Но мне понравилась картинка, и я решила сделать. О, вспомнила, это же Патрик. Губка Боб и Патрик. Очень-очень мило. И эту коллекцию мы тоже очень скоро закончим. Ребяточки, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень-очень-очень будет приятно. Обязательно подписывайтесь на канал. Смотрите мои ролики, мои видео. Я буду стараться делать для вас новые коллекции. Всем пока-пока.